Аня Лорак в начале этого года рассекретила новые отношения. После развода с Муратом Начладжаглу и короткой интрижки с саунд-продюсером Егором Глебом, она стала скрывать подробности личной жизни. Только недавно певица призналась, что она, оказывается, уже не одинока. Ее избранником стал учитель по йоге Исаак Виджраку, который до начала карьеры духовного гуру был обычным чернорабочим. Как выяснилось, Роман «Звезды» с испанским матче начался еще три года назад. Уже тогда, как пишут СМИ, Виджраку упоминал в интервью некую возлюбленную по имени Анне. Его знакомство с ней произошло через пару лет после того, как он начал работать с русскими в статусе наставника. По слухам, именно благодаря помощи нового бойфренда певица стойко перенесла травлю, которую весной 2022 года ей устроили бывшие соотечественники. Он же, кстати, уговорил Лорак переехать в Испанию, где он когда-то родился. Говорят, полгода назад артистка перевела свою дочку Софию в одну из местных школ. Похоже, что это говорит о серьезных планах Лорак на будущее Свиджраку.